Всем привет! В сегодняшнем видео нас ждет первый запуск дрона F1S4K PRO. Сейчас я произвожу полную калибровку, все согласно инструкции. тестировал камеру на фото на видео это все работает довольно хорошо Fly. Обратите внимание, что сегодня на улице сильный ветер и также порывы ветра были довольно серьезные. Я решил зайти в меню и поставить режим новичка, ну, чтобы дрон летал в районе 30 метров. Если вдруг его начнет уносить ветром дальше, то сработала бы защита дрона и он остановился. Ну и плюс я бы помогал с его вернуть назад. Как видно из видео дрон сразу начал заваливать горизонт. Я пытался летать влево, вправо, назад, вперед в надежде, что завал горизонта исчезнет и сам, сама стабилизация дрона сможет исправить этот косяк. Но, к сожалению, это не помогало. Во время полета у меня несколько раз вылетало приложение, приходилось его перезапускать. Ну, точнее, перезапускался автоматически. А, здесь на видео не попало, я вырезал этот момент. Еще где-то раза два-три вновь приложение вылетало, приходилось полностью его перезапускать. Потом я решил подойти к дрону поближе и обратил внимание, что у него подвес вообще не двигается, то есть он замер на одном месте. Я посадил дрон, я решил посадить дрон и начал его осматривать. Смотрите как работает подвес, точнее его полное отсутствие работы, он подвижен. работает, ну в смысле в кавычках, вообще не работает. На улице сейчас ровно 0 градусов, что у нас вот так. Работать не хотим, просто застыл на одном положении. Включаем пульт. Включаем дрон. Выходим из приложения. Очень долго, а, ну, понимать. Читаем. Компасы роу хотя бы нет. В прошлый раз был компасы роу. Подключаемся. Подключиться. Готово. Заходим в приложение. Да. Готово. Приложение. Как красиво звучит! ошибок нет, спутники есть. Раскроем видос. Оп. Заработал подъезд. Надо выключить, включить. Каждый раз. До начала видео я его раза два перезагружал. Окей, давайте посмотрим, что будет. Сейчас антенны поправлю. Вот эти. чтобы вот так было. Так. Запускаем. Слайм. Слайс, лайк, давай. Попробуй как бы он по основной камере наблюдать. колебасить еще не завалено переключаюсь пока приложению после полного перезапуска дрона и приложения после также повторной калибровки дрона и подвеса в дальнейшем проблем с завалом гризонов абсолютно не было то есть я снимал, еще летал где-то минут, наверное, ну, около, может быть, 10 минут, и, в принципе, все было хорошо. Никакого завала горизонта. И в самом конце своего полета, когда я начал садить дрон, появился опять сильный ветер. Дрон понемногу сносило каждый раз либо назад, либо немного правее. Я стиками помогал ему держаться в одном положении но за одну секунду, буквально где-то там за 5 сантиметров до приземления, вновь подул очень сильный порыв ветра и дрон попросту снесло что видно на видео всем спасибо, всем пока